Темой сегодняшнего и нескольких следующих видеоуроков станет ознакомление с возможностями, которые предоставляет программа для оформления складских операций по учету запасов. В процессе учета движения и состояния запасов предприятия программа позволяет регистрировать поступление запасов в результате приобретения или оприходования из других различных источников, не связанных с закупкой, списание недостач или испорченных запасов, перемещать запасы между складами и магазинами предприятия, а также регистрировать передачу товаро-материальных ценностей на собственные нужды, в том числе на производственную деятельность. Система позволяет проводить и регистрировать инвентаризацию мест хранения, выполнять комплектацию и раскомплектацию наборов или новых позиций номенклатуры. Учетные данные по складским операциям отражаются на счетах 15.2.1 15.2.1, и 15.3.1 из группы счетов «Капитальные инвестиции» плана счетов бухгалтерского учета. И, конечно же, практически на всех субсчетах группы «Запасы», о чем говорит наличие у этих счетов субконта склады, использование которого определяется при начальной настройке учетной политики предприятия. Если у предприятия есть несколько мест хранения, вполне может возникнуть необходимость перемещения запасов с одного склада на другой. Для оформления таких операций следует использовать документ перемещения товаров. Журнал документов перемещения товаров можно открыть как на закладочке панели функций «Склад» при помощи кнопки перемещения товаров», так и через меню «Склад», выбрав позицию перемещения товаров». Документ перемещения предназначен для оформления передачи номенклатурных позиций, которые хранятся в справочнике «Номенклатура», между разными складами – оптовыми, розничными, неавтоматизированными торговыми точками. Создадим новый документ перемещения. В зависимости от вида операции, которая определяется в меню «Операция», возможны самые разные варианты использования этого документа. Операция «Товары и продукции» предназначена для стандартных операций с номенклатурой Операция оборудования позволяет перемещать номенклатурные позиции, которые учитываются на 15-х счетах. Операция бланки строгого учета предназначена для перемещения номенклатуры, у которой в справочнике установлен соответствующий флаг, что это бланк строгого учета. Для начала выберем операцию «Товары и продукции». Информация о том, какую операцию мы выбрали для формирования нового документа, отражается в в заголовке «Формы», «Товары» и «Продукция». Реквизиты формы заполняются автоматически из настроек пользователя, которые доступны через меню «Сервис», «Настройки пользователя», «Основные значения для подстановки в документе». Как мы видим, для текущего пользователя установлена основная организация фирма «Добро», основной ответственный админенко Виктор Сергеевич, основной склад магазин номер один что находит отражение в реквизитах документа «Организация добро. Отправитель. Получатель. Магазин 1. Ответственный админинг. В первую очередь следует определить, с какого склада, на какой склад мы перемещаем наши номенклатурные позиции. Давайте переместим ТМЦ с основного склада в магазин номер один. Как вы, вероятно, уже знаете, номенклатурные позиции в табличной части документа можно добавлять самым разнообразным образом. В том числе использовать механизм подбора или непосредственного выбора позиции номенклатуры из справочника. Выберем, например, вентилятор «Бенатон» либо осуществить подбор при помощи ввода первых букв наименования TMC. Удалим текущее наименование и введем несколько символов VMT. Нажмем Enter и получим возможность выбрать позицию из выпадающего списка. Обращаем внимание на то, что при выборе номенклатуры в строке документа автоматически заполняются счета учета в соответствии с ранее выполненными настройками регистра сведений, счета номенклатуры. Само собой разумеется, что значение реквизитов счет учета отправителя и счет учета получателя, как и значение любого другого реквизита строки табличной части, можно изменить вручную. Теперь необходимо ввести количество перемещаемого товара. И провести документ. Для этого нажимаем кнопочку провести в панели инструментов формы документа. Документ проводится. И проверяем проводки при помощи нажатия кнопки дебит кредит В результате с кредита 281 счета, в дебет 289 счета, магазин номер 1, перемещен один вентилятор с головного склада. Закроем форму с результатами проведения документа и сам документ и познакомимся с различными режимами формирования документа перемещения товаров. Этим документом можно осуществить изменение некоторых учетных параметров. Можно, например, перебросить стоимость и количество материальной ценности с одного счета учета на другой. Но при этом материальная ценность не должна изменить свои сущности. То есть запасы перебрасываются на другой счет учета запасов, а оборудование перемещается в рамках 15 счета. Откроем первый документ из списка документов перемещения товаров. В заголовке формы мы видим, что документ сформирован в режиме оборудования. Это значит, что вместо табличной части товары на форме документа представлена табличная часть оборудования которая содержит номенклатуру, которая учитывается на 15 счетах. И в данном документе перемещается на счет 221 малоценные быстроизнашиваемые предметы на складах. Если мы посмотрим проводки документа, мы увидим соответствующее движение по счетам бухгалтерского учета. При наличии у предприятия магазинов или точек розничной торговли этим же документом можно оформить перемещение товаров с основного склада в магазин и обратно. Откроем документ соответствующей операции и увидим, что в данном случае документом оформлена операция перемещения готовой продукции, которая учитывается на двадцать шестом счете в магазин номер один на счет 289. Посмотрим проводки документа и закроем документ. Обратная операция оформлена следующим документом. В данном случае непроданный в магазине товар возвращается снова на главный склад предприятия. Таким образом, мы сегодня с вами познакомились с документом перемещения товаров и с основными режимами его использования.